Привет. меня зовут Артем, я из Запорожья, у меня зависимость от целей, от винта, от вена. Мать меня отправила в центр, в город Винес. Мать отправила в центр, подлечить от целей, и совсем позабыла о душонке моей. И совсем позабыла о душонке моей, а лишь ждет мне приветы и не ждет сухарей. Мать совсем позабыла о сыночке своем, а везде с вами жили в одном доме вдвоем. чувством бешенство и сахтаз. Чувствую скоро как вес За окном уже лето А я здесь до сих пор Вот бы снёкай на море Что я скоро вернусь, Всех ковер закатаю, да пусть на пусть в путь, На оливы позарюсь. я скоро вернусь, Всех ковер закатаю, на да пусть в путь, На моем кусок.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 Приморозский коспарян будет пьяный.